Здорово. ну? Как ты? Прошел некий слушок, то что в последнем обновлении на Барвих РП крайне повысили шанс выпадения Mercedes Maybach Vision 6 в новых кейсах. Мы с тобой до сих пор не выбили данный Vision на моем основном аккаунте на Барвихе Успенской. Прежде чем это сделать, я создал абсолютно левый аккаунт на тесте, чтобы испытать свою удачу и посмотреть, как вообще выпадает данный Vision. если смысл донатить и попытаться выбивать его на основе? Короче говоря, у нас с тобой есть бомж, у нас первый уровень. 200.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 Получать все эти ключи для открытия данных кейсов абсолютно бесплатно. не обязательно донатить на эти ключи. Сейчас тебе достаточно просто отыгрывать как можно больше на своем любимом сервере в Барвиху RP. И пока ты играешь за каждые 45 минут отыгровки, тебе будет падать абсолютно рандомный либо кейс, либо абсолютно рандомный ключ для открытия данных кейсов. Естественно, чем больше ты играешь в Барвиху РП, тем больше у тебя шансов получить что-нибудь на халяву. Это довольно здорово. Ну а для тех, кто по-прежнему не хочет ждать а испытать свою удачу как можно быстрее также могут приобрести как и раньше все эти ключи в данном меню Войны на эти ключи мы с тобой также можем сейчас спокойно зарабатывать за прохождение батл пасов и квестов у нас с тобой на данный момент целых 200 таких кейсов и 200 ключей для их открытия но сегодня мы откроем только 20 иначе этот ролик затянется на неделю ну и конечно же уже в первом кейсе нам с тобой выпадает наш любимый мотоблок ну а чего стоило в принципе ожидать со второго кейса как и раньше мне также выпал мотоблок и буквально уже в третьем кейсе, только представь мне, выпадает этот заветный Мерседес Майбах Вижен 6. Да, такое бы везение бы на своем основном аккаунте. Но не будем томить, продолжим открытие данных кейсов. В очередной раз нам с тобой выпадает мотоблок, с пятого кейса также падает еще один такой мотоблок и уже буквально на шестой кейс нам в очередной раз выпадает Вижен. Вот это везение, не правда ли? Буквально шесть кейсов, но у нас уже два новых Мерса. Если нам с открытия десяти таких кейсов выпадет три новых Вижен, на это будет что-то с чем-то. Но к сожалению, пока что нам с тобой вновь падают теперь только одни мотоблоки. Неужели наша удача на этом закончилась? Пока что мы имеем с тобой 10 таких открытых кейсов и уже целых два Mercedes Maybach Vision 6. Довольно неплохо. Но сможем ли мы выбить еще хотя бы один со следующих 10 таких кейсов? И буквально на открытие 13 такого кейса нам падает с тобой еще один Vision. 14 кейс, еще один Vision. Разработчики, вы че прикалываете? 15 кейс опять вижен. 3 вижена подряд это что такое? Да не это что-то реально из ряда фантастик. Просто три вижена подряд. 18 кейс в очередной раз нам падает Vision. Да не, это какой-то бред. Ну давай в последнем кейсе нам еще один. Но, увы, не, мы с тобой открыли 20 таких кейсов на абсолютно левом бомжатском аккаунте на первом уровне. Имея всего в своем кармане 250 рублей. Из 20 таких кейсов нам с тобой выпало целых 6 виженов. Только прикинь, что вообще происходит. Давай-ка посмотрим, сколько сейчас будет стоить слить в гос данные Мерсе. Чего? 49 лямов. 49 миллионов 999 тысяч 500 рублей. Что за прикол? Возможно я ошибаюсь, но нет. Я реально слил только что майбах вижен за 50 мультов в гос. Давай попробуем слить еще один и еще 50 мультов. Мы просто с тобой только что сделали из бомжа абсолютного миллионера. Буквально за 5 минут. Мы выбили с 20 кейсов 6 таких виженов, которые можно слить сейчас в Гос по 50 лямов. И тем самым мы заработали целых 300 мультов всего-навсего за пять минут. Что, конечно же, стало похоже реально на какую-то фантастику. И с данным вопросом, естественно, я обратился к разработчикам Ну и так как это тестовый сервер, просто-напросто здесь не изменили госстоимость данного вижена, так же как и не поменяли госстоимость мотоблока. На основных серверах дела сейчас обстоят совершенно по-другому, хотя и шанс выпадения вот этих вот Виженов примерно точно такой же, как и на тесте. Я думаю, ты уже наверняка видел у других ютуберов, которые уже открыли эти кейсы. Как часто сейчас стал падать данный вижен? Ну и в связи с этим, в связи с таким увеличенным шансом естественного падения, государственная стоимость данного вижена далеко не 50 миллионов рублей, а 4 миллиона. Соответственно, слить его в гос будет всего два ляма. Это довольно справедливо по отношению к тем игрокам, которые раньше донили на эти ключи, вкладывали кучу денег, открывали огромное количество кейсов и с трудом выбивали реально в единичных количествах эти вижены и сливали после чего их в гос по сравнению с тем что будет сейчас сейчас мне кажется этих виженов будет реально огромное количество на всех серверах конечно же я не советую тебе сливать сразу в гос все то что ты выбьешь пока этих виженов не так много у тебя есть отличная возможность подзаработать на это попробовать продать эти вижены как можно дороже другим игрокам на был рынке Но, как я тебе и сказал со временем цена на них будет я думаю, только падать, потому что их будет появляться все больше и больше абсолютно на всех серверах барвихи RP. Тем более, что ключи для открытия данных кейсов теперь будут падать абсолютно рандомно, бесплатно за отыгровку по времени на сервера. Я думаю, ты понимаешь, к чему все это ведет. Также у меня есть информация о том, что гос. цена на мотоблоке также была изменена на всех основных серверах. Теперь им дали хоть какую-то стоимость, а не так, как это было раньше – 0 рублей. Госку у мотоблоков теперь 100 тысяч рублей, и при самом плохом раскладе. Потратив 250 коинов на открытие данного кейса. Если тебе выпал мотоблок, ты хотя бы можешь слить его в ГОС за тот же полтос, что довольно приятно, по крайней мере, гораздо лучше, чем было раньше, когда они не стоили абсолютно ничего. Ну а цена на Mercedes Maybach Vision будет варьироваться в зависимости от их количества на всех серверах в дальнейшем. Чем их будет меньше, тем будет более востребованный данный автомобиль, тем он будет более дороже на нашем с тобой рынке, которые смогут впоследствии выбить эти новые. Новые Ну а что ты думаешь по данному поводу, пробовал ли ты уже открывать обновленные кейсы? Выпал ли тебе вижен? За сколько ты смог его продать? Обо всем об этом обязательно напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!